Говорят, что когда Будда стал просветленным, с неба пролился дождь из цветов. Это не исторический факт, это просто поэтическое выражение, но оно имеет огромное значение. Все сущее должно быть танцевало, пело изливалось на землю миллионами цветов, потому что это редкое явление. Блуждающая в темноте душа стала наконец целостной. Разделенная прежде на множество частей, она наконец кристаллизовалась. Человек стал Богом. Это нужно было отпраздновать. Это было благословение для всего сущего. Но помните, первый урок нужно выучить вовне. Пока вы не познали женщину на внешнем плане во всем ее богатстве, во всей ее сладости и горечи, пока вы не познали внешнего мужчину, во всей его красоте и во всем его уродстве вы не сможете двигаться во внутренние измерения. Вы не будете способны позволить Инь и Янь, шиве и шахте встретиться внутри. А такая встреча обладает исключительной важностью, потому что только с этой встречей вы становитесь Богом и никак не до этого, Оша.